Согласитесь, даже фраза «секс в браке» звучит, ну, не так себе, да, ведь? Нет же ощущения, что будет что-то яркое, потрясающее, что-то страстное. Нет, будет что-то в кровати. Ну, потому что быт налажен, ремонт сделан. Там на кухне муж начнет приставать, и жена скажет, ну, Леша, ну, твою мать, ну, только скатерть новую постелила, а ты на нее членом, ну, там крошки.